Циклическое реле времени AMRON DH48SS-2Z предназначено для циклического включения и выключения нагрузки. Схему подключения вы видите на экране. Алгоритм работы реле очень прост. До подачи питания 220 вольт переменного тока на контакты 2.7 Контакты 8,5 и 1,4 замкнуты. Светится зеленый и белый вольтметр на нагрузке. А контакты 8,6 и 1,3 разомкнуты. После подачи питания. 220 вольт переменного тока. На контакты 2,7. Роле начинает циклично включать и выключать нагрузку. Для удобства объяснения обозначим время 1, это когда контакты 8,5 и 1,4 замкнуты, светится зеленый и белый вольтметр на нагрузке, а время 2, это когда контакты 8,6 и 1,3 замкнуты, светится синий и красный вольтметр на нагрузке. Время 1 можно установить при помощи четырех кнопок, находящихся справа на лицевой панели реле. Установим 12. Кнопками, между которыми находится красное окошко, на котором написаны буквенные значения, можно выбрать, в каких единицах реле будет считать время 1. Если установлена буква S, это значит время 1 равно 12 секундам. Если установлена S01. Это значит время 1 равно 1,2 секунды. Если установлена буква M. Это значит время 1 равно 12 минутам. Если установлена M01. Это значит время 1 равно 1,2 минуты. Если установлена буква N или H латинская — это значит, время 1 равно 12 часам. Если установлено H01, это значит, время равно 1,2 часа. Если на циклической реле AMRON DH48SS2Z поставим нулевое значение времени 1 или нулевое значение времени 2, то мы получим реле задержки включения и выключения. Время 2. Значение нулевое. Перед подачей питания. Замкнуты контакты 8,5 и 1 и 4. Светится зеленый и белый вольтметр на нагрузке. После подачи питания работает время 1. Контакты 8,5 и 1,4 остаются замкнутые время 1. По истечении времени 1 контакты 8,5 и 1,4 разомкнутся. И замкнутся контакты 8,6 и 1,3 светится синий и красный вольтметр на нагрузке. И так будет, пока мы не обесточим контакты 7,2 и реле вернется в первоначальное положение. Время 1 Значение нулевое Перед подачей питания замкнутые контакты 8,5 и 1,4 светится зеленый и белый вольтметр на нагрузке. После подачи питания работает время 2. Контакты 8, 5 и 1, 4 размыкаются. И замыкаются контакты 8, 6 и 1, 3. Светится синий и красный вольтметр на нагрузке. По истечении времени 2. Контакты 8, 5 замкнутся. И разомкнутся контакты 8,6 и 1.3. 3. И так будет работать пока мы не обесточим контакты 7,2. 2. И не подадим питание на контакты СМ-2 снова.